Добро пожаловать, дорогие подписчики и гости моего канала. Прежде чем начать, я хочу сказать пару слов об этом разделе на моем канале, раздел размышления. Это то место, где я в свободной форме размышляю, рассуждаю о той информации, которую я где-то услышал, прочитал, увидел, может быть, в какой-то передаче. И, рассуждая над этим, я не предоставляю никаких фактов, источников, это просто размышление. Вы можете послушать мое мнение и выразить свое в комментариях. Недавно на моем канале я выступил с речью, в которой я рассказывал о том, что проповедническая деятельность христианская пришла к своему завершению когда было второе пришествие Христа, и это случилось в первом веке. Некоторые были не согласны с этим заявлением, хотя обосновал я его по Библии, но есть люди, видимо, которые не очень доверяют Библии, или же не очень доверяют обещаниям Иисуса Христа, и сомневаются в том, что Иисус исполнил свое обещание. Сегодня я хотел бы поразмышлять на такую тему. Кто-то в комментариях спросил, ведь Иисус обещал, что все народы увидят, как Он придет на облаках, и какие есть доказательства того, что было какое-то массовое уничтожение или наказание, и, и это видели со всех краев земли. Возможно, многие из вас знакомы с такой темой, как «Альтернативная история». Есть люди, и на ютубе есть у многих свои каналы, некоторые пишут книги, читают лекции на тему альтернативной истории. Цель этих людей показать, что официальная история это выдумка, и история человечества происходила совсем по-другому. Они объясняют, что есть вещи в нашей истории, которые от нас скрыли. И переписали историю так чтобы о некоторых вещах мы не знали но видя окружение сегодня мы догадываемся об этом итак вопрос было ли пришествие христа которое видели все народы и которое ощутили по всей земле если учитывать то что говорится об альтернативной истории то можно с уверенностью сказать, что уничтожение было не только в Риме, и что пришествие Иисуса видели по всей земле. Что меня в этом убеждает? Во-первых, обратим внимание на картины многих художников, которые рисовали руины, разрушенные здания, уничтожение огнем с неба, лавой и многое другое. Эту группу художников называют руинистами. Некоторые историки утверждают, что эти художники рисовали вымышленные эпизоды, что все руины, которые они рисовали, картины уничтожений, это все они выдумали. И это чисто фантазия художника. Но если посмотреть вокруг нас искренним взглядом, то можно с уверенностью подтвердить то, что вокруг нас есть старые здания, на которых действительно есть следы уничтожений. Возьмем, к примеру, истории разных храмов, всяких древних сооружений. Просто можете выбрать в вашей местности какой-нибудь древний храм или древнее сооружение. И прочитайте историю этого здания. Вы обнаружите, что во всех их был пожар. Также, если вы внимательно осмотрите это здание пройдетесь вокруг или обратите внимание на архитектуру подобных зданий, то вы увидите, что здание частично было разрушено, восстановлено. А также очень важный момент, что здание было закопано. Это тоже один из важных моментов, что по всей земле древние здания закопаны на этаж, полтора, два, а где-то и на три этажа. В европейских странах эти здания откапывали. Откапывали целые улицы, проходы между этими зданиями. Как утверждают люди, изучающие альтернативную историю, то Рим весь целиком и полностью был закопан или засыпан слоем грунта. И современный Рим, тот который мы сейчас знаем, был частично откопан, некоторые утверждают, что полностью. Я не хочу сильно углубляться в эту тему, я просмотрел несколько видеороликов, прочитал несколько материалов на эту тему. И даже у нас Кисловодский обнаружил подобные древние здания, которые закопаны. Есть строения, которые разрушены. И это говорит мне лично, говорит о том, что подобная версия может быть правдивой. Так как по всему миру есть следы какой-то катастрофы. Катастрофа, которую запечатлили на картинах руинисты. Катастрофа, которая разрушила и сожгла древние здания, а также закопала их на несколько метров грунтом, говорит о том, что эту катастрофу видели до краев земли все. И от нее пострадали все на земле. Люди потом с трудом возвращались к нормальной жизни. Этому тоже есть доказательства. Есть очень много источников, которые утверждают о том, как тяжела была жизнь, было трудно, потому что все изменилось вокруг. Люди все восстанавливали, восстанавливали цивилизацию. Многие утверждают, что мир, который был до этой катастрофы, был намного лучше, чем мир, в котором мы живем сейчас. Итак. Если говорить о том, что второе пришествие Иисуса Христа должны были видеть по всей земле, что неверных уничтожать Иисус должен был с помощью ангелов, то, видя следы катастрофы всемирного масштаба, мы с уверенностью можем сказать, что пришествие Христа увидели до края в земле и увидели все. Это было видимым образом, не так, как говорят об этом свидетели Иеговы, что Иисус должен был прийти невидимо, так как ушел он невидимо для остальных народов, и только ученики видели, как он ушел. Этот бред ни на чем не основан. Это очередная выдумка свидетелей Иеговы, верного раба, только для того, чтобы оправдать свою надежду на пришествие Христа только для того, чтобы обмануть своих адептов в своей секте, что ждите, Иисус еще должен прийти. И только для этого они выдумали эту теорию, что Иисус должен прийти невидимым образом, и только Рассел может видеть его пришествие. Есть также много рассуждений о том, что дату первого христианства – Время, когда Иисус был на земле и когда Его ученики проповедовали, многие говорят о том, что эту дату искусственно удлинили, чтобы нам казалось, что это было очень давно и очень далеко, две лет назад. Но те древние здания, которые пережили эту катастрофу всемирного масштаба, они показывают, что эта катастрофа была не так уж давно. Если эта катастрофа связана со вторым пришествием Иисуса, то, получается, христианство и служение Иисуса на земле было не так давно. Если смотреть на библейскую историю с этой точки зрения, то очень много вопросов отпадает. Потому что сегодня верующие люди ищут ответы на вопросы «когда придет Христос?», Почему Христос сейчас не помогает нам? Почему Христа нет с нами, хотя Он обещал? Иисус сказал Своим ученикам, «Я с вами до скончания века». Век, эра или эпоха, о которой говорил Иисус, должна была прийти к своему концу. И в течение всего этого времени, до этого конца, Иисус был со своими учениками так как и он и обещал и это тоже очень важный момент у разных сект наподобие свидетелей иеговы нет объяснения почему иисуса христа почти две лет не было со своими учениками почему в первом веке он им помогал он с ними сотрудничал Потом, после смерти его апостолов, это прекратилось, и уже в наши дни опять восстановилось. Почему такой большой пробел в полторы или две тысячи лет? Ведь Иисус обещал, что Он будет со своими учениками. Они не могут ответить на этот вопрос. Свидетели Иеговы начинают придумывать привязывать, притягивать за уши пророчества из еврейских писаний, которые показывают, что царство Бога должно было быть срублено, потом восстановлено. Нет, эти пророчества исполнились еще до нашей эры. Они касались евреев, еврейского плена и восстановления. Но наших дней эти пророчества никак не касаются. К примеру, если брать православную, католическую или апостольскую церковь, у них таких выдумок нет. Почему? Все очень просто, потому что у них есть история их церкви в течение всего этого времени, полторы-две тысячи лет. Возможно, они сами ее выдумали и написали, но эта история у них есть. А если брать свидетелей иеговы, то их история началась всего лишь в 1870 году. Поэтому они вынужденно притягивают какие-то пророчества для того, чтобы объяснить, почему Иисус не помогал своим ученикам, почему Иисуса не было со своими учениками и почему его учеников вообще не было все это время. Представьте, в какой глубокий обман окунулись свидетели Иеговы, в какое глубокое заблуждение вверх их верный раб, из которого выкручиваются и до сих пор не могут выкрутиться никак. Но все очень просто. Если вы хотите получать ответы на свои вопросы, то смотрите трезво, непредвзято, и смотрите с чистым взглядом на библейскую историю. Библейская история завершилась тогда, когда на земле служили апостолы Иисуса Христа. Их поколение завершилось тем, что Иисус забрал их с собой, как и обещал, и наказал неверующих уничтожением системы, о которой Он говорил. Он уничтожил эпоху, он уничтожил цивилизацию. Следы этого уничтожения по всей земле увидели и почувствовали, ощутили все. Началась новая эпоха, о которой также говорил Иисус. И наша эпоха, наша цивилизация многим уступает той цивилизации, которая была до этого. И ни одно библейское пророчество не относится к нашим дням, к нашей цивилизации, так как мы потомки непослушных, неверующих людей, людей, которые выжили после этой катастрофы, людей, которые использовали христианство, религию в целях государства, людей, которые религию объединили с политикой, переделывая описание, а кое-что и придумывая. Поэтому сегодня очень важно отделить свой ум, свой образ мыслей от любых религиозных догматов, учений и пророчеств, и смотреть на Библию как завершенный проект. Тогда вы поймете истинный смысл в жизни, и тогда вы поймете, кто такой Бог. Перед вами будет ясное будущее. И вы будете понимать, как дальше строить свою жизнь. Спасибо вам, что дослушали до конца. Я очень рад, что мы вместе можем размышлять и рассуждать на разные темы. Если вы еще не подписаны на мой канал, я предлагаю вам сделать это. Так вы не пропустите новые рассуждения, размышления и сможете узнать, возможно, что-то новое для себя или сделать свои правильные выводы.